Итак, всем здравствуйте, дорогие друзья. <связать> Короче, э -э я не пойму, настройки ЧВКшник или э -э Дикий. Я ему кричу, а он не, не отвлекается. Я так думаю, что это ЧВКшник, но есть сомнения. Двигается как Дикий, блин. Чак барыгом, а потом по бабам. А нет, чуйка Ха, новичок. Отъехал. Вышел полтаться за дикого. Итак, у нас квест, Надо у механика забрать документы например, на первом и втором и вытяжу Блять, Ах ты ж, сука, блядь, Блять, меня твари убил, нахуй, сука, блядь. Ладно, пробуем второй раз, я сейчас именно на том же месте, ненавижу этот спор. Там прямо ЧВК-шник должен быть. Ну как должен быть? А у них там тоже спаун. Подумайте, включите. Так. Вон, вон, вон, вон. Ну, да, голова. Хо! Сто метров точно есть. Там еще кто-то должен быть полюбас. По-любому. Ладно, пойдем посмотрим. Да, пойдем посмотрим. Стопу попадают. побуждают. Думаешь, что я сейчас приду и буду его лутать? Подожди. На, На горе. 재미ли hurting гетчо filtы, о Digital Брызгал, блядь, ещё один, сука, блядь. Ладно, поехали дальше. Отлетел так отлетел, с БС -ки. Вообще по-жестко. Че, новичок что ли? Да, да, да, Сори, брат. Да, 9 л.л. жирненько. <мес> <мес> Да сон. И лава Давай еще одну. Как он слышит, что он покрыл анду Она еще что не прилетела к нему. Как ты меня через кусты-то увидел, а? Бля, с попал. Почему они... Какой-нибудь патрон надо засадить? Ой, больно, больно, больно, больно, больно. только получил пилюли надо идти подлечиться. кравый п ⁇ к смотри смотри человек, человек вот это синхрон О, о, на вышку, на вышку сел. Блин, руки, конечно, не это сейчас будут. Да давай. Да, хорошо. Так, короче, весь попереломанный, пополоманный, еще ничего это. Тут еще идет. Валь! Сколько тебе надо? Так, машине будет читать. Ой, ой, ой, ой, ой. ой, ой. Ты, ты отстань, отстань, отстань. Какая ша. Подкрался незаметно. Может, бери, бежит, бери. Откуда ты? Ага, ладно. Сюда ему. Тоже не. Давай, блядь, быстрее. Да, получилось перед Тут жирники. все продадим. Никому ничего не оставят. аптечка мне нужна. А вот тут горит мой бабалка. Я просто не пойму, где они. Граната есть Еще один слева. Да сколько тебе? м 62 патрон, ну ты ч? Короче, надо сюда в голову стрелять. Вот как этому прям. Это бежит. Чё, Почему на 6х, блин. Да, ты им надо 62 патронов, Супник. Вот это все горнее. И до сих пор не могу сделать кое-кто идет. Пацаны! Как ее удержать? И наш вообще, блин, это дача у люто лютая. Так, теперь мы все это загрузить. У меня на дропе, или справа. Либо чувака, либо деньги, не пойму. Так, сейчас посмотрим то, что Ни хрена ее нет. Ладно, надо золотой друг. И человекого. И можно уходить в принципе. У меня хвост на 22 тысячи хп.